Здравствуйте здравствуйте. <смир//> здравствуйте, здравствуйте. Здравствуйте, <смир> здравствуйте. здравствуйте. Свидетельство <смир> а о жених. Здравствуйте, здравствуйте. Зачем пожаловал жених? Здравствуйте. Забыл? Катя, okay. забыл? <смир> okay. Катя здесь. Задите, пожалуйста. Она, Она вот в комнате вас ждет. Разоживай, разоживай, мам. Да, конечно, чай Проходите, не гусить. а, пожалуйста. Это вот. Привет. Ой, <свечес> давай, давай, давай. Словаться же нельзя. Как же нельзя? сестра Кати. Так, давайте, извините, извините. вот, любимый а. или... А. Это, а они -то -то. Кто? Папа. А, они внизу. А что они внизу? Что? Поднимаются, позвони. Ну, это... Мы же посидим немножко, потому что мы стол посидим? собрали. Да. Они позвонились. Они позвонились, тебя. Пока дай Видели?